Приветствую вас, рыбки! Посмотрим сегодня, что принесет вам месяц август. Начало его будет достаточно энергичным, даже может быть где-то конфликтным, учитывая вот это вот соединение Уран и Марс в вашем третьем доме. Третий дом отвечает за близкие дороги, за близкие контакты, короткие поездки за сферу вашего ближайшего окружения, также ваших близких родственников, если это там двоюродные тети, дяди. Также это курсы, если кто-то посещает курсы. И эта тема касается транспорта. Учитывая, что с первого по седьмое будет достаточно такой конфликтный аспект, который может означать разрушение чего-то старого, может означать любые критические ситуации, то важно на этот период ничего особо не планировать с 9 по 14 будет еще наблюдаться тоже негативный аспект который может принести ну, какие-то э, неприятности сейчас посмотрим какие ну, судя по аспектам, это могут быть какие-то неприятности в дорогах, травмоопасные ситуации, также ваша повышенная конфликтность, нежелание чем-то примиряться, и могут быть неприятности от чего-то тайного, скрытого, то, чего вы не хотите афишировать. Значит, крайне неблагоприятное время для реализации каких-то ваших тайных дел. Будьте осторожны, не нужно подвергать себя каким-то ну, каким рискованным предприятиям, встречам непонятным, с какими-то непонятными людьми. С 24-го УРА становится ретроградным, как минимум до конца года он будет и будет нести перемены в той сфере, где они не ожидаются. Ну, у вас это третий дом, я уже говорила, с чем он связан, поэтому вот все, что касается ваших контактов, коротких поездок, то здесь будет множество перемен и чего-то новенького. Ну а теперь давайте приступим к рубрике «Любовь». Что у вас ожидает в любви? И с 5 по 7 Венера будет образовывать благоприятный аспект от вашего Нептуна. Вы будете наполнены оптимизмом, радостью, счастьем. Вам будет, будет хотеться любить. Очень благоприятный период для зачатия, для кого это важно. Также для встреч, для влюбленностей. Но здесь есть один минус. 5, 7 если еще как-то вы будете настроены романтично, то с 8 по 9 добавится неблагоприятный, очень такой, можно сказать, сильный, убийственный аспект к Плутону. Но он может давать ревность, может давать переизбыток чувств, очень глубокую эмоциональность и повышенную... Повышенную конфликтность, повышенную способность к ошибкам и непредвиденным поступкам. Очень неблагоприятный период для встреч и для финансовых расходов, финансовых вложений. С 11 числа, вот тут уже будет ваше время, будет чуть полегче, поскольку Венера перейдет в Лев. Во-первых, это ваша сфера работы, уже в работе вам будет полегче можете надеяться на... рассчитывать на какие-то подарки от работы, улучшится ваше самочувствие в плане знакомств возможные ухажеры, которые будут щедрыми, которые вас будут баловать, но все-таки, учитывая вот этот... учитывая этот квадрат, который будет формироваться, то я все-таки рекомендовала бы особо сильно ну крайне быть осторожными в договоренностях то есть контролируйте свое ближайшее окружение с кем вы общаетесь новых людей, со старенькими как-то тут еще более-менее вы справитесь а вот новые очень-очень могут быть непредвиденными в своих поступках с 15 по 18 очень благоприятное время для работы для того чтобы реализовать какие-то свои планы для того чтобы получать бонусы получать награды премии будет легко все спориться возможные знакомства на работе вы будете очень приятно удивлены тому, как у вас легко и свободно будет складываться финансовая сфера, будет вас очень радовать и для здоровья хорошо. Конец месяца будет ожидаться квадрат от Венеры к Урану. Это какие-то неожиданные могут быть расходы, либо какие-то неожиданные расставания, которые вас немножко, знаете, как-то ну, взгрустят, что ли. Но э, всегда за темным приходит светлое, поэтому переживать особо не о чем. Четвер... Теперь давайте посмотрим работу и вашу социальную активность. 4 числа Меркурий переходит в знак зодиака Дева. В Деве он очень контактен, благоприятен для работы, для обучения, для поездок, для путешествий. Особенно для этого будет благоприятен период с 15 по 16. -е. В это время будет Меркурий очень активный, Образует благоприятный аспект урану уран всегда дает нам какие-то неожиданные возможности для вас тема связана с вашим седьмым домом партнерства это говорит о том что будут легко складываться ваши связи ваши знакомства могут быть интересные знакомства в пути в дороге в общем то обратите внимание на серединку месяца и будьте в ней очень активны с 20 по 23 тоже будет очень интересный период начнет включаться такой два интересных аспекта с одной стороны вы можете ну, знаете слишком идеализировать отношения с человеком с которым вы будете о чем-то договариваться а с другой стороны вы будете ну, можете получить от него ну, или он вас воспримет как очень такого серьезного человека, на которого можно положиться. Еще вот, знаете, что какая-то тайная встреча может в итоге стать для вас очень таким серьезным подарком судьбы. Теперь... С 26-го Меркурий переходит в весы. В весах Меркурий себя чувствует очень свободно, но он больше уже ориентирован на партнерство. И ваши решения в большей степени будут продиктованы. Ну, знаете, а вот что подумают другие, а что скажут другие. Для вас это будет сфера восьмого дома. Восьмой дом это дом, связанный с чужими финансами. Поэтому ваши финансы будут зависеть от других месяца в большей степени ну начнут зависеть на ближайших три недели теперь еще 13 14 там был интересный такой аспект Я не помню сказала о нем или нет тригон от марса к плутону так марс это активность и где наш плутон вот он марс плутон так это Дружба, дружба и... Значит, благоприятный период для дружеских посиделок, для встреч, для договоров, для контактов, для того, чтобы встречаться, знакомиться. Ну, вообще вы будете крайне контактны и очень так, непредсказуемы в плане этих контактов до конца месяца. Теперь 20 числа Марс переходит в Близнецы. Близнецы для вас это, так, четвертый, по-моему, дом, да, четвертый дом у вас связан с семьей, с родиной, и здесь уже пойдет ваша наибольшая активность, будете больше внимания уделять всем тем, кто дома, будет очень много контактов, может быть, вы будете домой много приглашать друзей, здесь у вас прям целый такой какой-то будет цветник образовываться в плане общения. Теперь 12 числа, полнолуние Водолея. Давайте посмотрим на это полнолуние. Так, значит, для вас это сфера чего-то тайного скрыта. Но знаете, в чем-то может у вас как-то испортиться настроение, что-то может пойти не так, как хотелось бы, вы немножечко взгрустнете. Нежелательно в эти дни куда-то ездить, встречаться, поскольку здесь повышенная травма. Опасность в эти дни и плюс еще какое-то разочарование от встреч. 27 числа будет новолуние в Деве. Дева очень активна в плане финансов. Самое время начать их регулировать, ими заниматься, и приводить их в порядок. И учитывая, что для вас Дева это шестой дом, ну, значит, будете приводить свои дела, связанные с работой и со своим здоровьем. Ну что ж, рыбки, благодарю вас за просмотры, за ваши лайки, комментарии. Кто не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. Это помогает продвигать канал. Желаю вам хорошего месяца и до встречи в следующих прогнозах.